студенческого сообщества Хайкова. Они выступают против создания карманного областного студенческого совета и не хотят стать предметом манипулирования предвыборной гонки. Студенты озвучат свое заявление к председателю Каряковской областной государственной администрации и обнародуют концепцию развития студенческого самоуправления. Харьковщина, насколько я понимаю. Итак, Никита Андреев, глава Харьковского областного студенческого совета, Ярослав Ланецкий, глава студенческого волонтерского штаба, при совете и Алла Карбан, глава студенческого альянса НТУ, ТПИ. Да? Никита, начнем с вас, потому что вы озвучите основные тезисы, которые с которыми пришли к нам. Добрый вечер! Уважаемые <смех> журналисты, <смех> а, те люди, которые смотрят как они говорят на интернете, может показаться странным, что вот мы с представителями студентов, и а, летом это время паникула, то есть в рамках пресс-конференции, так или иначе очень много изменений в системе образования, русские школы сейчас происходят и на национальном уровне, вы знаете, то есть очень много таких изменений, которые вот в СМИ очень, очень много расходились, в том числе по отмене трехлетнего, трехлетней отработки для студентов, и много времени вуза, сейчас проблема выдачи диплома. То есть, несмотря на каникулы, вот эта жизнь она постоянно питит, и нам, как представителям студентов, как представителям областного студенческого совета, которые должны защищать вас студентов, нам нужно быть постоянно то есть, в курсе событий, и то есть, даже летом мы, по сути, не отдыхаем. Вот. Но сегодня тема нашей конференции действительно обращение председателя областной государственной администрации. Хочу сказать, что сейчас идет реорганизация Харьковского областного студенческого совета. Очень скоро, в течение ближайшего думаю, месяца, ну до конца лета точно, будет утвержден новый состав Харьковского областного студенческого совета, соответственно, будет утвержден новый председатель Харьковского областного студенческого совета. И тут у нас есть небольшие риски. Вот. Риски связаны с тем, что последний год, вы знаете, что у нас было много таких событий, Харьковский областной студенческий совет был, стал реально тем инструментом студентов, который позволял им защищать свои права. Это связано даже не, столько, не только с ситуацией по льготам в метрополитене. У нас было много частных случаев, когда студенты обращались. У нас были случаи, когда мы еще прошлым летом просили оставить студентов летом в общежитиях, э, несмотря на то, что да, они упускались в связи с тем, что они были изумлены на много много других случаев. Вот. И, соответственно, многим сторонам, некоторым сторонам эта ситуация может не понравиться. Да? Что студенты как бы говорят свой голос, что им невозможно управлять, что они показывают свою позицию. И мы не хотим, чтобы эти стороны другие, я имею в виду и, возможно, администрации вузов, и, возможно, профсоюзы чтобы они как-то влияли и захотели поставить своего карманного председателя, свой командный совет. Поэтому студенты сделали такое обращение. Алла, председатель студенческого альянса Харьковского политехнического института, одного из центральных вузов города, она немножко больше об этом расскажет. Здравствуйте. В связи с тем, что возникла такая ситуация, 7. что... 8. Возможен риск того, что главой областного студенческого совета может быть выбран человек, который не поддерживается студенческими лидерами большинства вузов Харькова. Нами было составлено коллективное обращение к председателю Харьковской областной администрации, в котором студенты просят назначить главой студенческого областного совета Ланецкого и Ярослава. Это коллективное обращение было подписано лидерами студенческих самоуправлений большинства вузов Харькова. Мы считаем, что Ярослав это достойная кандидатура, поскольку он участвовал активно в деятельности ОБСЕд Совета, Совета на протяжении последнего года, активно принимал участие в полутораметровом протесте, защищал права студентов и разбирается в том, как защищать права студентов и как дальше развивать работу данного. да, действительно, как уже Алла сказала, вот важно, что это обращение, подписали большинство председателей обдул санитации. У нас есть письмо, с живыми буквами то есть мы можем журналистам это потом или потом или сейчас показать. Вот, также в связи с тем, что сейчас идет реформа высшего образования, знаете, что уже год действует закон Украины про высшее образование, и там очень много полномочий дано студентам, то есть там <coughs> проложено да, то, что студенты ä, управляют, принимают участие в управлении высшими учебными заведениями, формирование формировании реализации образовательной политики. То есть мы составили концепцию развития студенческого соуправления Харьковщина 2015-2016 год, в которой мы тоже предлагаем и призываем областную администрацию и председателя областной администрации принять европейский опыт, принять те нововведения, которые есть в законе Украины про высшего образовании. И уже не только на национальном уровне привлекать студентов, да, который в сфере высшего образования молодежной политики, но ну, и на уровне региона. Ярослав сейчас расскажет там немножко про эту концепцию. Добрый день. Нам ну, и у на концепция с студенческого управления Харьковской области на следующий год. Вы можете потом ознакомиться. Мы, Мы определили несколько блоков проблемных вопросов, которые возникали перед студентами и студенческим обществом среди которых мы выделили такие, как э, низкий уровень э, вовлеченности студенческой молодежи в э, формирование и реализацию молодежной и образовательной политики э, в Харьковской области. А, также следующий блок – это был э, сомнительный закона Украины о высшем образовании, который касается непосредственно э, соединительских самоуправления, это как финансирование, так э, участие в управлении в высшим темным заведением и тому подобное. И что немало главное, тоже, это ограниченность восприятия студентами именно функционального назначения и предназначения от самоуправления. Это не, как, не только развлечение, но также защита прав студентов, это проведение всякого рода мероприятий, направлено на интеллектуальное и личностное развитие студенческого молодежи решение этой проблемы. Во-первых, по поводу первого пункта, студенты обращены в реализации и формирование политики. Мы считаем, что было бы хорошо, если бы представители области администрации и упражнений департаментов проводили э, иногда, э, встречи с представителями слиниско самоуправления, обсуждали вопросы и проблемы, которые есть у слиниско-молодежи и путь их э, решения. А, также, помимо этого, э, нам было предложено проведение э, регулярных запросов, э, которые были направлены на то, насколько э, молодежь довольна Проведение иной политики, направленной на развитие молодежи и молодежной политики в регионе. И помимо этого, мы также предлагаем проводить ряд тренингов и обучения для студентов, которые будут направлены на именно реализацию законов, и на большее. То есть мы в целом хотим сказать, что действительно за последний год был очень большой шаг сделан к демократизации системы общения студентов и области инстанции. Впервые за все время независимости нас как областной студенческий совет не контролировали, да, <coughs> в том смысле этого слова и не говорили, что нам делать. Что, в принципе, было и при предыдущей власти, то есть и при предыдущих каденциях областного студенческого совета. Это большой шаг вперед. И это позволило нам в, во многих случаях отстаивать право студентов. Теперь мы должны сделать следующий шаг. То есть мы теперь должны вовлечь студентов уже в формирование, принятие и реализацию решений, которые касаются молодежной образовательной политики. Не может быть так. Особенно в Европе это вообще как бы непринятно. Не Когда принимается какое-то решение, которое касается студентов, оно принимается без студентов. Так не должно быть. Вот. И опять-таки, почему мы собрали эту конференцию почему мы так волнуемся да, про те риски, которые говорила Алла. Да? Потому что впереди местные выборы, знаете, да? А мы хотим еще раз заявить, как мы заявили, заявляли тоже во времена зимних событий, да, с полтора протестом, что мы не представляем никакую политическую силу, и мы не хотим стать предметом манипуляции никакой политической силы. То есть мы только работаем на представляем студентов, и мы хотим, чтобы это было так и дальше. То есть поэтому мы действительно благодарны тем, департамента, да, который с нами работает в последний год. Обла у нас за то, что уже такие есть изменения, то, что мы можем сделать. Но мы хотим еще сделать еще следующий шаг, еще ближе стать к демократической да, системе общения и к европейской практике. Вот. Поэтому вот, спасибо за внимание. Возможно, будут какие-то вопросы Мы с удовольствием ответим. Да, Объективного, если можно вопрос. вы оказались э, того, что станете там как-то участвовать в манипуляциях. Были, может быть, какие-то случаи, какие-то факты, почему возникли, собственно, эти опасения, или это так будет наперед? Э, нет, смотрите, у нас есть действительно как бы опасения, у нас есть факты о том, что э, некоторые представители высших учебных заведений и профсоюза в том числе областного профсоюза, знаете, что там председатель, депутат областного совета, что они захотят иметь своего председателя областного студенческого совета. Почему? Потому что мы последний год, в той каденции, в которой мы были, мы продуцировали решения, которые не согласовывались с профсоюзом, с администрациями, мы их согласовывали только со студентами. То есть, соответственно, вы, это, это нормальная практика, это полит, политическая теория, когда кто-то, когда ты занимаешь какую-то политическую нишу, да, и через себя проходят все решения, а потом это перестает так происходить. То есть хочется восстановить статус -по. Вот И мы хотим сохранить то, что мы наработали. Это действительно достижение. Это достижение студентов да, и областной администрации, вот, тех, которые нам позволили а, действительно защищать права студентов. И мы хотим это сохранить и сделать шаг вперед. И мы знаем, что перед местными выборами мы уверены в этом, что будут стороны, которые захотят отдать иммунитет. Есть еще вопросы? Когда у меня вопросы с реформированием и новыми правилами, я так понимаю, и больше финансовых полномочий, студенческих советов, да? есть, да. какие они и на самом деле они сейчас набирают силу и студенты настолько же пользуются, насколько это прописано в законе? Очень хороший вопрос. Во-первых, вопросы реформирования высшего образования. Можно назвать И еще одну пресс конференцию Там очень много таких вопросов интересных. Хочу сказать, что в том законе Украины про высшее образование, которое сейчас есть, в его написании принимали участие представители Украинской ассоциации института самоуправления. Там действительно позиция студентов отображалась. Почему мы говорим, что на региональном уровне мы нужно делать? А Орган студенческого самоуправления, согласно этого закона, действительно имеет финансовую автономию. ВУЗ по закону должен выделять полпроцента от своих властных надходжений от специального фонда так называемого на счет студенческого совета. Эта норма имплементирована в меньшинстве высших учебных заведений Украины, в том числе и Харькова. К сожалению, в, первом, втором, в вузах первого-второго уровня аккредитации она не имплементирована как правило вообще. 3 четвертого уровня аккредитации там ситуация лучше, но опять же возвращаемся к тому, что там, где органы студенческого самоуправления сильны а сильно не там, там, где студенты в этом заинтересованы. Там финансирование идет. Потому что администрация вузов понимает, что этот орган студенческого управления выбран студентами, поддерживается студентами, и с ними ну, нельзя нарушать закон. Да? Есть сейчас часть вузов, в которых это не имплементировано. И мы при первом же сигнале, при первом же обращении представителей органов студенческого управления, студентов какого-то вуза о том, что у них нет финансирования. Мы сразу готовим письмо. Как правило, это письмо рассматривается, принимается позитивное решение. Но есть ВУЗы, которых таких обращений вообще нет. То есть мы призываем вот студенты, вот проблема в том, что… Да, Можете конкретные назвать конкретные ВУЗы? Конкретные ВУЗы, в которых нет финансирования, я могу сказать, конкретные ВУЗы, в которых есть в ВУЗе. остальных нет, то есть в том, что хопы я знаю есть, в Каратина я знаю есть, то есть большие больших вузах, да. в президенте есть, в нуле есть. Но их меньше всего, то есть их легче назвать, в которых они есть. А в некоторых есть, но формально. То есть по счетам они, когда проходят аккредитацию вуза, пишут, что они выделяют. На самом деле его нет. Вот. Поэтому мы призываем студентов обращаться к нам. Проблема также сейчас состоит в том, что студенты не привыкли воспринимать органы студенческого самоуправления как органы, которые способны защитить их права. Это объективно, это объясняет. Почему? Потому что органы студенческого самоуправления последние годы, да, все годы независимости Украины, до последнего времени, были контролируемы руководством вузов, назначаемым руководством вузов. И, как правило, занимались не защитой студентов, что по природе студенческого самоуправления заложено, а занимались организацией только лишь КВМ, мистер, футбол и так далее. Это не защита простудентов, очевидно. И те вузы, которые сейчас осознают это, сейчас процесс пошел. Мы пытаемся этому как бы способствовать. В Харькове ситуация лучше, чем в других регионах, явно, но не такая, как хотелось бы увидеть. Вот. Там, где эти ворон студенческого самоуправления начинают понимать, то там студенты получают своих представителей и возможность отстаивать свои права. То есть мы к этому стремимся, и мы до этого в принципе работаем. Да. Есть еще вопросы на следующей пачке. Не надо было селадони. У вас был отличный результат. За раз выиграли на выборах. Ну, на то способствовало, за раз уже завтрался. Если какие-то вопросы есть, вы в три минуты после утренних часов не завтрался. И вот я такой, так сказали, где это развалили, куда заработали свои вас? Ну, скажем так. К нам никто не обращался. Но вопрос участия студентов в местных выборах конечно же актуальным, то есть вы правильно заметили. И вот моя позиция субъективная, да, ну, во-первых, мы можем говорить, что у каждого студента, у каждого студенческого лидера есть своя позиция, то есть я скажу свою субъективную позицию, что студенты действительно должны иметь свое представительство в органах местного самоуправления. Да, это нелогично, когда, то есть студенты занимают большой процент в городе, да, вообще жителей города, особенно в Харькове. То есть они имеют своего представительства. Да, может какие-то студенты будут идти баллотироваться в Горсовет. И, конечно, мы будем поддерживать не политические партии, а тех конкретно студентов, которые идут от имени студентов и будут представлять мнение студентов. К сожалению, тот закон про местные выборы, который приняли, к сожалению большому, и мы этим очень не строим, он не позволяет делать самовыдвижение и заставляет тех, кто хочет баллотироваться в Горсовет, ну, прикрепляться к какой-то политической партии. То есть, в этом случае мы надеемся только на то, что это будет не какая-то брендовая партия, которую все знают, да, себе, а просто какое-то объединение, это активистов, которые собрались, которые не заплюмованы, так сказать, да, политическое, но просто создали какую-то свою политическую партию или объединились. Только таким образом. Так, к сожалению, та система, которая есть, да, она приносит большие трудности. Но вот моя субъективная позиции что студенты должны представлять, ну, студенты должны представлять кто-то в Горсовете, в области Совете. Однозначно. Ну, наша позиция, во-первых, та, чтобы были, были соблюдены те законы, которые есть, и чтобы не было политической агитации в вузов. То есть потому что это неправильно. Иначе это было. То есть во времена 2010-2015 года, даже полные парламентские выборы 2012 года, я тогда, еще, ну, я тогда уже был студентов. То есть действительно, такое было нарушение. Приходили депутаты определенные, да, кандидаты будут зариентировали. То есть нам главное, чтобы такого не было. А если студенты какие-то пойдут да, по части партии, то студенты должны поддержать прежде всего своих студентов этой партии, а в партию в целом. То есть не делать бездумную ориентацию, которая нарушает законы. Вот такая позиция. Такое запитание предпореживающее. Скажем, Влада, вы сумеете из ваших глав и поставите, что это будет лидер студенции, как раз представляет, партии, кто вы сервировали И уже буду сказать, что это уже заключена кандидатура. Что будете делать? Как будет делать? Вы будете высылать свою кандидатуру, или будете тренировать то, что есть? Ну, по той же системе, которая есть, там, движение по кругу, то есть списка графиковых нет. Поэтому, соответственно, там, где, там есть участок, в котором там есть несколько общежитий. Да, там будет, может быть теоретически свой студент, который из этих общежитий они будут быстрее. По другому участку там будут свои. То есть не будет такого, как вот, мы ожидали, будут политические списки. И весь город будет голосовать. То есть это нам позволяет делать то, что с одного, с, с одного общежития будет свой представитель, а другом с другим будет И они соответственно, То есть может быть это будет как модель такая. Но ну, это зависит от студентов, от их готовности. Опять же у нас вот, много вузов. 33 вуза 3-4 уровня квитации. Казалось бы, мы должны иметь 33 студенческих лидера, которые поддерживают студентов. Но Реальных лидеров, которые студенты поддерживают, которые студенты по новому закону выбирали прямым тайным голосованием, с бюллетенями, да, как положено по закону, Ну их от силы будет ну, 10, ну, 15, вот, за которыми реально могут быть и студенты. Потому что во по многих вузах дались лидеры студенческого самоуправления, но они студентами не поддерживаются. Но это объективная реальность. Но позитивный момент то, что сейчас ситуация лучше, чем была, допустим, два года назад, когда почти все органы студенческого самоправления были ручными. То есть прогресс есть позитивный, нам нужно его сохранить, поэтому мы, собственно, и собрались тут, чтобы да, сделать такой месседж, что Харьковский областной студсовет должен быть тоже независимым. А можно поговорить еще раз, если вы уже назвали первым, что есть 10 отрывов, что, что есть 10 программы уже выявившихся в Украине? Нет, что я не выявить, сказал на примере. Нет, это, я думаю, рано. Я, я сказал примерно, то есть то, что я вижу, то, что ты говорил, меньше половины где-то, органов студенческого соуправления, они такие, которые уже к этому созрели, да? к такому процессу. А остальных нужно еще работать, мы работаем. Мы не говорим, что ну, те студенческие соуправления в тех вузах, там, где они достаточно низкий уровень развития, что они в этом не надо. Так сложилось, то есть они в этом не надо, им нужно только помочь, для этого должна действовать Харьковский областной совет, он должен делать, действовать ради интересов студентов, и все будет нормально. Время пройдет, все будет нормально. То есть, э, э, э, систему студенческого самоправления стран Европы тоже строились не один год. То есть, мы недавно к нам приезжали с Европным Student Union представители в Киеве, мы с ними общались. Допустим, студенческий совет национальный, да, Норвегия, уже сто лет, органов студенческого самоуправления там тоже соответственно сто лет. Там на балансе органов студенческого самоправления, общежития, студенческие клубы, они созрели уже только для того, чтобы реально управлять полностью на балансе, иметь общежитие. Мы тоже когда-то к этому придем. Главное, чтобы этот процесс шел полномерно, чтобы никто не хотел в него втрушаться вот. в плохом смысле этого слова. Если есть вопросы, задавайте. Нет вопросов. Спасибо большое. Спасибо, за то, что уважаемые журналисты, были... государственные... спасибо.